Сайт Proxy Switch разводит вас на 5 долларов. За несколько секунд сдать IP-адрес нереально. Вам провайдер дал адрес, а то вы его арендуете. Развод.